Доброе утро, друзья! Вы на канале «Всё для клёва» Мы в очередной раз приехали на Петролинское озеро вот. Испытать новые снасти, испытать прикормки И подразднить местную рыбу Хочется поймать быстро, много вот. И к обеду уже уехать домой мы находимся на Петродолинском озере и, как мы знаем, здесь находится, есть толстолоб, белая мур, карась, карп. В общем, вся мирная рыба. Но хочется половить и толстолоба, и карпа большого поймать. Поэтому будем использовать несколько, несколько прикормок. Э, Во-первых, тестируем сегодня э, прикормку ай, от фирмы iPodsikay. Называется толстолоб водоросли. Зеленая водоросли. Вот такая, смотрите. Она такого зеленого цвета Смотрите, вот такая Ну, запаха водорослей я не чувствую Но, тем не менее, что-то такое тут есть это Она используется как основа Для того, чтобы можно было поймать толсолобу Также от фирмы подсекай Наш вулкан Короб то мы раньше использовали э, айпосекай вулкан ваниль, а сейчас есть уже специально для короба такая, интересная. Ну, тоже на вот такой же цвет, как была раньше, такого э, насыщенного такого бежевого цвета, прикормка, э, фракция такая средняя, среднего помола. И две венгерских прикормки. это Техноплантон техноплантон и кук тот Тоже для ловли по и литерная крошка галифинга смесь, которая позволяет создаваться этой облаке, облаку мути, которая так нравится толстолобу, коропу и там и другим и другой мирной рыбе. И самое главное, друзья, меня часто спрашивают, вот Делаем как вы, но у нас немножко не получается. Самое главное, не превращайте прикормку в кашу. То есть не делайте ее сильно густую и мокрую, и тяжелую. Делайте ее такой, чтобы она работала. А для этого не нужно сильно много воды. Буквально чуть-чуть, только сбрызнули водой, чтобы она начала работать. То есть активизироваться. И все, и вся рыба будет ваша. Поэтому не переборщите с водой. Друзья, многие подписчики спрашивают меня, как я делаю э, снасть с фидерной кормушкой от фирмы Потар. А тут ничего правда, тяжелого нет. Э, тем более, что мы сейчас ловим на стоящем водоеме. И вот этот отводик мы вставляем э, в верхнюю часть нашего нашей кормушки здесь есть такая небольшое отверстие круглое вот. вот таким вот вариантом и лишний кусочек нашего отводика мы отрезаем вот так и получается такой коротенький отводик вот. и отсюда будет идти поводочек Берем основную леску нашего удилища, вставляем вот-вот, вот, -вот. вот берем литужочек, привязываем его любым удобным для вас способом. Не забываем смачивать все узлы. Мы это делаем по рыбалке с люнями, как и многие из вас. Вот. Отрезаем лишнюю леску. Кстати говоря, хочу сказать, удобная такая. Тучка такая продается в нашем магазине для инструментов, которые нужны, быть, чтобы были всегда под рукой. Так, и одеваем наш коротенький поводочек. Методом петля в петлю. Раз. Друзья, э, очевидно раз мы экспериментируем на рыбалке. и Хочется попробовать такой Power смок от фирмы Корона с запахом аниса. Это флюоресцентная такая э, добавка, которая создает муть, светящуюся муть. Вот. Поэтому, как мы ее используем? Берем нашу прикормку, где-то до середины ее забиваем. Вот так. Потом после этого Доберем Вот так достаточно И добиваем ее полностью До конца После этого Берем наше Пенотесто а, Запахом меда Надеваем наш крючочек Так. И забрасываем Вот такой маленький у нас поводок получился Вот как австаг Друзья, между тем у нас поклевочка, вот такой карасик. Небольшой карасик. нашу кормушку фидерную от фирмы Потап с маленьким водочком, крючочком. А между тем хочу напомнить вам о том, что проводится конкурс в честь первой годовщины нашего создания нашего канала. И всем советую в нем поучаствовать. Посмотрите видео Ловля монстров. Ловля монстра. Клевое место. Клевое место Ловля монстров называется. Вот. Там все условия конкурса есть. Поэтому буду рад, если вы будете участвовать. Друзья, кажется, это будет интересно. Она дает свои результаты, слушайте. Все-таки что-то в ней есть такое, что рыбе нравится. И ее добавить-то в принципе есть результат. Это мне нравится. Друзья, только что была поклевка, и у меня сорвался толстолоб из-за того, что был поставлен маленький крючок. Я этот вариант устранил. Вот я поставил чуть больше крючок. Вы же помните, да, что вытаскивать рыбу не надо, спеши. А наш толстолобик которого мы ловим очень сильный поэтому не стоит его быстро вытаскивать все уже у нас друзья видите красавец какой вот он красавица Красненький, толстолобик. За верхнюю губу взялся хорошо. <свистит> <свистит> ну что, друзья, будем заканчивать нашу рыбалку. Не скажу я сегодня, что она прямо там удачная такая. Как, помните, как в этом мультфильме? А кела промахнулся, акела промахнулся в Маугли. Примерно у нас то же самое. Такие дни тоже бывают у рыбаков. И у нас такие бывают. Поэтому, как говорится, маемо шумаемо. Ну, если видео было полезным, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал вот здесь вот. вот. На наш канал Все для Клева. Всем удачи, всего хорошего. Встретимся на рыбалке. Всем пока.